<свист> Нет, неужели здесь только одно животное? Всем привет! Это снова мой канал Тельняшка, я Наташа, и сегодня я хочу показать вам кое-что необычное. Я увидела это в ТикТоке, и я подумала, что это очень залипательно. И во мне проснулся мой внутренний ребенок, который, собственно, никогда меня не покидал. И я поняла, что я хочу снять это видео. Быть может, кому-то из вас это тоже понравится, и я найду себе единомышленников, потому что, блин, мне показалось это круто. Мне кажется, это новый попыт, новый Simple Dimple, новый сквиш и новый вот этот снаперс. так что не забывай подписаться на мой канал, тыкнуть лайк, и ты мой краш. И тут стоит отметить то, что я эту вещь искала очень давно, потому что в тиктоке не было написано название вот этого всего, поэтому я очень долго гуглила, искала, как это называется, и вот, наконец-таки, я нашла. А еще, кстати, у меня есть шарики, у меня был миллион Подписчиков на канале Тилька Плей, так что если не подписаны, то подписывайтесь, я там снимаю каждый день по два или по три ролика. Э, и если вы по мне скучаете, вам меня не хватает, то ищите меня там каждый день стабильно и без выходных. Итак, готовьтесь узреть то, ради чего мы здесь с вами собрались. Это Рейнбол Джелли, вот такой вот классный набор для детей. Э, категория 6+. га я взяла две упаковки, первая из них Я так поняла, что основная, потому что Если мы перевернем эту коробку, на обратной стороне Написано коллекционируй всех их И вот такие вот маленькие Маленькие штучки Так что маленькая штучка у меня тоже одна есть Много я брать не стала, потому что Не знала, насколько нам это с вами понравится Но попробовать мне очень захотелось Потому что они вроде бы как должны быть мягенькие И тут, кстати, вот есть дырочка Где написано сквишми Так что давайте посквишем с вами чуть-чуть Не приходится сидеть как гол Моя прелесть! Слушай, она очень мягкая. Я надеюсь, что вот эти игрушки все будут такие мягкие. Смысл здесь довольно-таки простой. Выбираешь, добавляешь магию немножечко, и потом наслаждаешься сквишем в виде вот таких вот животных. Как я поняла, в моем наборе все по 4. Так, ну а вторая вот эта упаковка, которая поменьше, здесь я не знаю, можно ли что-то выбирать, но здесь тоже выбираешь вот это все делаешь, но тут непонятно, какие попадутся нам зверушки. Давайте начнем чем самой маленькой. Кстати, кто заметил кота, молодец, там сидит кот. Давайте открою тогда маленькую, она вся на скотче. Ух ты! Смотри! Из этой маленькой штучки Короче, вывалилось вот э, такое вот. Значит, две вот таких вот э, миленьких формочки. Я так понимаю, что мне попались две киски, да? Э, вот такой вот гель, который должен потом будет застывать и стать сквишем Розовый с белым и с блесточками. И голубой с белым тоже с блесточками. И также есть всякие гривы э, и что-то еще. Вот это я даже не знаю, что это такое. Но, как говорится, у нас с тобой время инструкции, потому что инструкция здесь тоже есть. Первый шаг, второй шаг, третий, четвертый. До последнего шага 45 минут? У меня нет 45 минут, алло Ну и давайте открывать вот этот набор Просто я хочу открыть все сразу Я в России таких штук не видела Это реально прям из Америки пришло Я очень переживала, что не успеет дойти Пока я не уеду на Кипр А, это как типа идвент Календарь Ты понял? Нет, неужели здесь только одно животное? Я просто потратила свои деньги зря а Денис только что посрал. Или поссал. что ж, давайте открывать. Начнем отсюда. Серьезно? Обман всей моей жизни. У меня точно такой же. Это темнее. Да какая разница? Это точно такой же. К котик попался мне. И коала розовенькая. Хорошо. Котик-коала. Это вот сюда. Идем дальше. Фиолетовый сквиш. Ну неплохо. Дальше. Что здесь у нас? О, единорог! Мне так, уже три, уже неплохо Значит, вот это вот четыре должно быть Четыре, это кто это? Кто это? Что это? Это туча? Это кто? Пес? Кто это? Что это? Это облачко Это облако это облачко! Знаете, смотрите, мы достали. У нас получилось, значит, из вот этой большой коробки 4 питомца, собственно, и по, всего по 4. С этой коробки 2. Так что теперь нам остается почитать инструкцию и сделать все правильно. Я разложила все из первой вот этой вот партии. И давайте посмотрим, что же все-таки за фигурки нам попадутся. Открываем первую, потому что вот наша фигурка. О, это будет овечка! Смотрите, это будет овечка! Вторая 100% мне кажется кошечка. Да, это будет, смотрите, какая милая кошечка. Шаг первый. Разложите все. Разложили. Шаг второй. Вставьте. Все, я вставила. Вот такая вот хрень получилась. Правда, вот этот хвост очень сильно линяет. Такие вот маленькие детали. Блин, ну скажите же, что мне ни одной нравится. Это же очень залипательно. Просто посмотрите, какая маленькая миленькая жопка. Просто какая прелесть. Шаг третий. Откройте вот эти штуки. Открыли. Шаг четвертый. Надо насадить. Значит, смотри. Вот тут есть дырки и тут есть дырки. Мы должны насадить их на эти дырки. О, о, боже! Это будет очень мило, мне кажется. Главное не с рукожопить, а то будет обидно. Пятый шаг закрыть. Седьмой шаг. Берем вот эту штуку и ее в течение одной минуты смешиваем. Блин, да ты еще издеваешься? О, она хлопнула! Она хлопнула! У, хлопнулась! О, я ж погрозила! Теперь мешаем в течение 1 минуты. Вставляем. И дальше нужно повернуть. Все это вдавливаем внутрь. И теперь нужно подождать 45 минут. Протекло! Протекло! Инструкция оказалась, в принципе, несложной. Я одну фигурку оставлю себе для ТикТока, так что смотрите в моем ТикТоке преображение куалы. Ну, а мы с вами будем делать, видимо, собачку или кошечку, еще одну кошечку и вот это вот 100% собачка, судя по фигуре. Перепетируйте, когда-нибудь будут Дети. Время на часах 18.42. Мои фигурки простояли больше 45 минут, поэтому я надеюсь, что там вышло что-то толковое. Вот они все вместе. Я не знаю, с чего начать, но давайте начнем с вот этой вот зеленой собачки. О -о -о. Это просто невероятно! Что-то... Задок не очень красивый Вот это лишнее мы с вами должны убрать Посмотрите, какая прелесть! Она очень мягкая. Оно очень мягкое и тупое! Вынимаем, открываем киську а, это овечка, какая классная, посмотрите. Овечка прям топ, посмотри, она прям такая мягкая, прям сквиши, сквиши, сквиши. О, боже, каждый милее предыдущий, это просто прелесть. Какая прелесть, блин, они такие... Ой, пахнут, как вкусно. Открываем. О, Встал. Тут у нас, о, еще один милый котик. Я считаю, что у нас больше сеть не удалось собачка. Во-первых, у собачки тут видите на спинке немножечко. Что-то не получилось, видите, у нее череп просвечивает, я не знаю, почему так вышло. Самая крутая получилась у нас овечка, она прям идеальная, ровная, без изъянов. Ну, пожалуй, на этом мы с вами закончили. А еще не забывайте писать в комментарии, как вам вот эти вот фигурки, понравилась ли вам такая вот прикольная идея. Я лично получила реальное удовольствие, особенно мне было очень интересно их распаковывать, потому что я боялась, что а вдруг не получится. Пишите ваше мнение обязательно в комментарии, не забывайте подписываться на каналчик и поддержать меня лайком. С вами была Наташа и увидимся, пока!